Ты не навсегда в моей судьбе, но сердце от любви сгорает. Ты миг в моей шальной судьбе, и от тебя я тих таю, и с каждым днем вся моя жизнь так жадно наполняется тобою, но ты как ветер по стремителен как вихрь, шторм ты не навсегда в моей судьбе, И только след любви без грани Останется в моей душе, И без сомнений будет ранить. И где-то в промежутках дней Твои уроки, как молитва, Хранятся в памяти моей. Как слово столь, не будь наивной. И вот считаю я шаги Между тобой и мной, мой сильный, Сжимая волю в кулаке, я буду жить, как ты учил меня. Я не навсегда в судьбе людей, на сердце будет любить вечно. Всех тех, кто был в моей судьбе, и тех, кого еще я встречу. Любовь без граней пусть живет, и греет тех, кто мною грезит. Но осознание словно лег. Пусть мой огонь собою лечит. Я не навсегда в твоей судьбе, Но твое сердце пусть сгорает, Я миг в твоей шальной судьбе, И пусть сюжет так сильно ранит. Люби, взлетай, танцуй и плачь, и тай, теплых встреч и страсти, и я не бесчувственный палач, просто я знаю цену власти, власти над сердцем и душой, власти над чувствами моими, ведомой быть одним тобой и жить желаниями твоими, ведь я хочу летать как ты, как ветер, превращаясь в бурю и видя все твои следы, знать. Что ты верен чувствам будешь. Но сейчас я просто вихрь, Тот вихрь, что создал-то в прошлом. И мне приятно лететь ввысь, Забыв тебя и опыт сложный. Я не навсегда в судьбе людей, Но сердце будет любить вечно Всех тех, кто был в моей судьбе, И тех, кого еще я встречу. Зависимые отношения бывают очень сложными, невыносимыми и болезненными, и знают только те, кто был в этой ситуации, насколько тяжело освобождаться от этой связи, иногда даже не связи, а от этих теперь Но вместе с тем, как приятно понимать, что ты теперь свободен. Счастья вам! Взаимной любви, которая будет вас только радовать и доставлять только позитивные эмоции.